Всем первомайских праздников, друзья, с вами программа FIFA прогноз и ведущий Роман Полинсков и Александр Детерев. Ты знаешь, что делать, давай. Нет. Но он любит эту работу, друзья. А всех с еще раз праздниками. Не удивляйтесь, что мы выходим во вторник, и то, что сегодня 1 мая, и то, что на заднем плане у нас сегодня не ФИФА, как это обычно должно быть. Сегодня у нас хоккей, друзья. Воодушевившись победой Акбарса на Кубке Гагарина, мы решили сделать для вас серию прогнозов к чемпионату мира по хоккею шайбы, который пройдет в этом году в Дании. К сожалению, они у нас. Да. Но у нас проходит молодежное первенство. Лябинский, ну, Магнитогорск. Да. Так что нормально. И первый матч а, открытия в группе Б. Мы играем сегодня. Это Канада против США. Александр. Бомбический матч матчей. открытия. Просто да. космический. Там такой финал заранее. Старочки, а, параллельно с этим матчем, этот матч во сколько играется? 17-15. А, играется еще и другой матч открытия на арене, которая находится в Копенгагене, а именно Россия играет против сборной Франции. Надеюсь, они это понятны, вы сейчас мы будем смотреть, кто из этих сборных Канады и США составит пару в финале чемпионата мира. Вот такой прогноз от да, тебя, да? Да. Вот, букмекеры считают, что канадцы безусловный фаворит, и коэффициенты варьируются от 1.42 у Олимпа и Винлайна на победу, естественно, Канады, до 1.55 у 1x ставки, 1x бета как его принято называть. На ничью не вставит практически никто, это ничья в основное время. Там, да. насколько я знаю, да, невозможно да. Невозможно. Помощь. Да. Так вот, коэффициенты практически везде равны 5, только у 1xbet 5.50 достаточно сочно, но не скажу, что реально. Ну, в США так же, как и в ничью, практически не верят букмекеры. 5.10, 5.15 – это Олимп Винлайн, и 4.86 – 1xbet, но 1xbet – в сторону США, небольшой крем все-таки а, в своих ставочках имеет. Я считаю, что здесь шанс по американцам быть не может, потому что это матч открытия. именно с матча-открытия начинается победная серия, обычно команд, которые доходят до финала, этот финал выигрывает это сделает Канада. Я так думаю. Поэтому я играю за канадцев и постараюсь сегодня не упасть в лед лицом. Да, ну что ж, проверяем США, Канада, матч чемпионата мира по хоккею 2018 года. Вперед. Поехали. Понеслась. Как Матч это... открытия чемпионата мира по хоккею в группе Б. Как это вначале надо говорить? Я за красненьких, да? Я играю в нее ровно второй раз в своей жизни. Ну что это такое? Нормально встретили. Давай, пошел в атаку. Что было? Что, что, что такое? Что, что? Удаление? Что у меня? Зачем? 15, Я думаю, удаление. Розди. Братышка, не надо. Нет, не удаление. Ничего. Нет, не удаление. А, не, удаление. Толчок в спину. С учетом что. Ну ладно, я в большинстве. Ты, блин, был лицом ко мне. Я умудрился сделать толчок как -то спину. Я не знаю, что произошло. ай яй что Что? Такое? Что? Что? 5 на 3 играем? Да. А хорош? А что я сделал-то? Не знаю. Компанию Сидник Кросби составил как минимум, да? Ну мне нравится это. Это сейчас будет толчок в спину, да, скажите? Что? Что? Что? за... Поехали 5 внутри. Я тебя так хорошо встретил. Бросок поворота! Господи боже мой. Еще. Давай еще, братан, бросай! Почему вы его на скамейку не отправляете? Оп, оп, оп, оп, оп, заруба, заруба, заруба, заруба! Нет. Драться с вратарем, давай! <свист> <свист> И давай, побежали в контратаку, отдались сюда, бегом, бегом, бегом, бросок поворотом, воротам, еще бросай! Гол! Для меня ноунейм no какой-то открывает счет в этом матче. Половина первого периода прошло, как отнимать? Как отнимать? Как Не отнимать знаю. так, я, чтобы... я просто на нолик нажимаю, чтобы... Я тоже было... нажимаю на нолик, я так два раза удалился, Роба. Привет. Это был очень глупенький да. обсайдик. Сычев выбегает на площадку. Наш Сычев. Который играл в фильме Как его? Тренеришка. Отстойный фильм. Не ходите, кто тут еще не ходил. О, как давай. Давай, давай, нажимай. Поздно. Что нажимать? Что, что тебе Там надо? Там снизу было драку. Я хотел драку. Так. Отлично. Еее, разорван. Обожаю, когда а что так, случилось? Кто-то умер. Что, удаление? Не знаю. Да. Ага. Это удаление. Я в большинстве. У меня же то закон закончилось, да? Это булит. Ого. Это булит. А я нет, не умею. Нет, нет, нет. Ай, хорош! Я абсолютно не умею. Это первый мой булит за всю историю моих булитов, а, а -а -а. Ну, удары я успел совершить. Удар успел совершить. А по статистике. 0. Ударов. У меня 4 броска. Отлично. Ну. Четыре броска заключили. Что? Как? Как так? Как можно было так плохо отдать пас? Гол. Причем я вообще не понял, как. Что происходит? Почему он не может нормально отдать? прикинь, залетела бы сейчас еще весело было. Давай, бросай. Что? Почему? Что ты делаешь вообще? Для чего? Зачем он просто отходит от шайбы? Что? В чем, в чем проблема твоя, парень? Ты же канадец, ты не латыш. Нет, не латыш, прием. Что ты делаешь? Я в порядке. Я в порядке. Я вернулся так. Зоны сейчас Ты что, фискальный принтер? Давай, давай, давай. Ее, yeah, а понял а, а я не знаю как. А вон там написано снизу. Давай. Давай, брат, давай. На Я не <связываю> знаю, знаю, как бить. Ты положил моего игрока. Что, да? Я, я просто делал вот так. Там было написано R и вверх. Ну, хоть в чем-то я сегодня побеждаю. 1-0. <клышко> не, ну слушай, ты уработал меня, а я. Ну-ка, касты... Ну давай посмотрим. Да, а меня. Я не знаю, что, <свист> что говорят люди, когда, когда они лежат в льду. Зачем он промахивается мимо клюшки? Мимо клюшки. <свист> он промахивается мимо клюшки, действительно. <свист> что, второй, Это блин? как? Клюшка едет отдельно, он <свист> рука... <свист> он, он <простой. свист> Промахнулся мимо клюшки. Давай, давай, брат! Где, Я думал. где шайба, где? Угу. Что происходит? как бы оба не дома, но... А, уже. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, так хорошо на пятачок выкатывался. Что там происходит? Пей. Понеслась жара. Хорошо, так. Ты меня вырубишь, по-моему. Нет. Оп-оп-оп-оп, нет. Давай, один давай! Удар. Один! Один удар! Да е-мое! Yes. Я yes. видел, сколько тебе осталось ставины. Че, говорит, у ну? вас есть победитель! Убрал. Сбросил. Ты видишь, как он так нормально подъехал просто? Давай повтор, повтор, подожди. Да, как раз. Подожди, на защитник еще Конечно не ну, ну, Игрался Ты же по шайбе играешь, а не по лицу вратаря. Mm -hmm. Че успели выйти, красавцы? А это как? В Там же тело какое-то лежало. Ну, давай еще, может здесь. Добивать ногами, ну, по лицу попрыгай, ну, что ты? А, на, на самом интересном месте. Смотри, там еще одна заруба была. Лэндон Донова? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Клэп-клэп, ты видел? Клэп-клэп, <laughs> пожалуйста. Вот щелкнутый получился. Давай еще разу. Давай, а что там, вратарям его уработал, ты собак. Ой, ой, ой. Ну давай, давай, давай. На, на. О. Хорошо, вот сейчас такая интересненькая получается заруба. Нет, брат, живи, брат. Потрачено. По-моему, это 4-1, да? 3-1. 3-1, ну, 3-1, да. Давай сейчас еще одну драку и, и, с... и, и Ну А у нас осталось полторы, полторы секунды. секунды. Да, просто как череповцы, да, так просто разыгрываем и 5 на 5. Вратари там рубятся между собой, ну все. это хорошее начало чемпионата мира по хоккею, как мне кажется. Итак, счет 4-1 матча США против Канады. США одерживают свою первую победу на этом турнире. Канада остается ни с чем. К сожалению, на следующих матчах, может быть, все-таки канадцы что-то да и придумали. Но это не точно. Да. Сбудется если за, если смерт, за них снова будет я. я думаю, американцы дадут бой, определенно. Все-таки не самое последнее в хоккейном плане сборная. Но я все равно продолжаю настаивать на том, что канадцы и безоговорочный фаворит в этой встрече. Для вас этот прогноз ввели Роман Принсков, Александр Дегтярев. Увидимся на следующих выпусках. Там тоже будут очень интересные матчи, поверьте. Давай, за полторы секунды до конца скидываем и... Давай. Еще увидимся. Пока-пока.